Этот рецепт на канале у меня 500 Какой Так вот, в честь этого как бы юбилейчика я решил показать, как делаю свой один из самых любимых напитков. А это вишня на коньке. Напитка Благородный цвет. И весьма и весьма недурственная вкус ароматика. Делается он просто, но довольно долго и есть некоторые нюансы. Как делается, смотрим.